Сегодня, ребята, мы будем выполнять морфологический разбор причастия. Но для того, чтобы было интереснее, я взяла отрывок из романа Достоевского «Подросток» и прошу вас сейчас прочитать этот отрывок и найти в нем причастие. Можете остановить видео и попробовать это сделать. А затем это причастие мы разберем. Я напоминаю, что причастие отвечает на вопрос какой, обозначает признак предмета по действию. Значит, вы ищете сейчас слово, которое относится к существительному, отвечает на вопрос какой и имеет суффикс причастие. Причастие все у нас связано с временем. Итак, выполним морфологический разбор причастия. Законченных каких форм? Законченных. Причастие. Начальная форма. Законченный. Именительный падеж. Единственное числа мужского рода. Данное причастие имеет постоянные морфологические признаки. Оно страдательное. Это можно определить по суффиксу. Совершенного вида, потому что отвечает на вопрос, что сделать, если мы будем задавать вопрос глаголу, от которого возникло причастие. Оно имеет непостоянные признаки, оно полное, невозвратное, у него нет суффикса «ся» прошедшего времени, использовано в родительном падеже и во э, множественном числе. Форм каких законченных предложений это слово является определением. Э, вот, собственно, и весь разбор. На этом все. До свидания, до новых встреч.